Выжили только я и Макс. Джи, хорош загоняться. Ты все еще веришь в кукловода. Мир вокруг прекрасен. Твои фантазии не должны мешать тебе наслаждаться. <свык> <свык> <свык> Выжил только я. ас <свык> <свык> алейкум. <Ау! свык> Да как? Ладно, сюда давай пока не Так, блять, я разговаривал с девушкой, но у меня жопа сгорела, нахуй. Я же зашел за стену! Флешка, блядь, у бля, шо это за хуйня? Пошла нахуй. Ой, блядь, нихуя ты, бля, ебанутый. Сука, псих, блядь. Ага, блядь, постреляй по своему пизде, блядь, девочка ебучая. Ага, блядь, пока нахуй, мне похуй на тебя на твою жизнь, блядь. Ага, блядь, постреляй нахуй, баный вроде. Нет. Бля, похуй на его жизнь! И was at this moment that he knew he fucked up. Свежий кабанчик. Бля, ты, пожалуйста, не досягай. Сейчас я открою. Бля, а така. Смотри, сейчас покажу тебе, блядь, про АИМ АВП. Ой! Ебать, не попал. Давай, давай. Еще раз, второй раз. Сюда. А, не попал. Я убил футплэш, хорош. О, не вай, ну вс. Кому вп? Дай мне, дай мне. На. Я дал его, блядь. Я его тропнул, блядь. Не знаю, я чек, во тут никого нет. ТЫ банутый! Пидорас, блядь, я обосрался. Я уже думал, что все пиздец мне. А. Сколько эмоций. Очень много их. Смотри на потолок. Ага, и ч ⁇ Пиздец, да? Ага. Ч ⁇ подсадить туда тебя хочешь? Блядь. А, я без пистолета, блядь! Всем привет, и сегодня мы смотрим лучшие моменты команды Нави. Ну все, я Симпл. Нет, я скрим в 2017 году. Вантап. Блять! Блять, удаки да. Бля! Я боймо еще Блять, там ещ что ли молик был? БЛЯТЬ! БЕГИТЕ БЕГИТИ! Ладно. Ой, блядь! обманул меня. ]場所. Ты чё охуял? Даааа! Ууууу, изи! Видишь, это я тебя страховал. Да. Все парни, побери бомбу. тебя не следят за бомбой. БЛЯТЬ, ты ничего не портал, ты! БЛЯТЬ, не пизда. БЛЯТЬ, не пизда. Смотри. <Свист> так вот сразу выбросим в ямочную вообще не нужно <свист> а, у меня полмира нету кстати а, <свист> а, да, Чё? Чё? Блядь. я какой-то баг в майнкрафте нашел <свист> это пойдет на монтаж тут пол тут полмира нету ну тут реально полкарты нет просто вот <свист> а, а, нет у тебя лага не, у тебя лагает, у меня все есть. Я падаю вообще под землю. Сломай блок, сломай блок. Ты понимаешь, что у меня стоишь, блять, просто нахуй! Я просто стоишь! Я не могу! Я падаю под землю, я доктор Стрэдж! Какой блять! Тут пауки! Тут палки! Тутпуки! Ступи, бля! Я тебя спал! Тут палки, не надо! Не бей меня, не бей меня, не бей меня! Ладно, убей меня, убей меня! Через команду! Блять, пиздец! Эти блять, где заспавнился? Я до сих пор падаю! Ну короче, я помню, Мармок играл в Майнкрафт и не видел ни одного бага там, ну типа как бы понимаете, кто по-настоящему это баги ищет, круто. Креатив. Что будет? Во, я в креативе, я в креативе. Ебать, ты полетел! Ебать, ты полетел! Стой, у меня. У меня карта лома... Она прям пропадает на глазах! Что происходит? Блять, я... я знаю почему это все. Почему? У меня мод какой-то скачен, блядь, на метеорита. Смотри! А, это овца, я думал, что это кабан. Мы полностью да. защищены... Почему скелет стоит на солнце и не умирает? Что? Иди да, сюда. Да. Он реально, он да, просто бывает. стоит, чилит на... это... Да, такое бывает. А я. где он? Стоп, Нет. он пропал. А, вот он, вот он, вот он. Он да, просто чилит. <laughs> А в конце видео я хотел бы вам сказать спасибо. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Всем, кто смотрит мои видео, лайкает, проявляет актив в комментариях. Кто сидит на стримах, кто распространяет мои видео. Кто активничает в сообществе, ставит лайки, голосует в голосованиях. Кто смотрит мои сюжеты и пишет мне какие-то вопросы. Я вас очень сильно ценю, ребята. Я очень рад, что у меня есть такая аудитория, как вы. Ну, это типа... Э... Как сказать, -то, блядь. И это типа не наебка. Это не фальшивые эмоции. Я правда очень рад и очень вам благодарен. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы рядом, что вы поддерживаете. Я надеюсь, что в 2021 году вас станет еще больше. И еще я надеюсь, что этот видос наберет 10 тысяч просмотров. Потому что если он не наберет 10 тысяч просмотров, я ёбну, честно говоря. Распространяйте, лайки ставьте, а я пойду дальше бухать.